Знаешь ли ты, что такое гремучий газ? Или так называемый HHO газ? Или, как его еще называют, газ Юла-Брауна? Гремучий газ – это смесь водорода с кислородом в пропорции 2 к 1. А знаешь ли ты, что скорость распространения пламени горящего гремучего газа достигает скорости в 30 метров в секунду? Насколько высока эта скорость, сейчас я тебе это покажу. Возьмем вот такую мерную пластиковую кружку, перевернем ее днищем вверх и наполним чистым гремучим газом. А теперь подожжем ее.